А если модом? А, да-да-да, я забыл. Снова здравствуйте, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн. Канал Экселис Games Мы с вами начинаем играть в Creepy 3. Новая игра. Вот она вышла вчера. Вчера мы записать ее не успели, потому что мы играли в первую-вторую часть. Вышла третья. Сказки Братьев Гримм. Все дела... Интерактивный Point and Click. Побегать, порешать задачки, что-то поузнавать здесь мы играем за девочку уже играем за девочку не за мальчика вот так что сейчас будем думать что кого куда как пойти как найти как раскрыть как открыть будем решать кучу непонятных загадок игра полностью на русском языке с русской озвучкой так что будет легко будет интересно будет огромная интерактивная сказка и я думаю вам понравится точно так же как и мне если вы не смотрели первую вторую часть они есть на канале и я думаю вам понравится Поэтому ну что, туда, поехали. Что у нас? Коллекционная игровая книга. А -а -а. В наказание за свои поступки Ингрид попадает в преисподнюю. Пробираясь сквозь тьму, жаждущую поглотить ее сердце, девочка идет к искуплению. Но ее судьба находится в наших руках. Глава первая. Хлеб. Ну, пошли. О, -о, О, прям как вторая часть. Да чего же хороши эти щечки, эти глазки. Я создана, чтобы вкушать все радости жизни. На, она хороша. Ингрид, будь добра. Да. Навести бабушку и отнеси ей свежий хлеб. Тут она обрадуется тебе. Ах. А что сразу Ладно. злая такая? Давай его сюда. Вы видите, она сразу злая когда вернусь хочу чтобы на столе были блины конечно моя милая а ты побудь немного с бабушкой поговори с ней ей так одиноко да да побуду поговорю мама как-то расстроилась очень сильно о, -о, о и музыка началась все пошла крипипаста Бегать нельзя, мы просто идем по лесу. Ну, картинка прям как э, во второй части. Хотя и на первую смахивает, я думаю. А? О! Какая отвратительная лужа. Не хочу запачкать новые башмачки в этой грязи. Блядь, еще такая привередливая. Да ладно. Ну ладно, ты мразь, Ингрид, ты мразь. Поэтому ты получила по заслугам. Creepy Tale 3, Ингрид Пинанс. Yeah, yeah, yeah, yeah. Пивоварня? Это уже сразу вторая глава? А тебя не смущает, что ты в котле сидишь? Что происходит? Где я? Эй, чудище! Чего молчишь? Что это за место? Ну, То есть я у уп... отвратительные детки пошли. Никакого почтения к старшим. Бабули варят просто. Ты Баб... куда же я упала? В болотную пивоварню. Вот и будь опрятный. Хотела не запачкать башмачки, а теперь и вся одежда испорчена. Бабули самогон хуярят. Ну что, слишком... Я сейчас тебе сварю, блядь. я подобрал ага подожди наверное сюда а взять мне что нужно тоже не это Размарин закончился у них, блядь. Так, а что мне взять-то надо? Подожди, мы, наверное, даже не знаем, что надо взять. Вот же тварь. никак не оторвется от миски. Выридай, мой пес вот же тварь. Какое оно вредное? Ты куда собралась? Я хочу домой! Немедленно! <смех> Пойди сюда, куколка Из тебя выйдет чудная статуэтка моему внучку в подарок Внучку? Значит так Когда мы Смотрим дальше, что нам нужно отсюда взять Мы начинали с черепа Это что? Это пустая Давай проверим Глаз Тоже нет Мы только половину посмотрели. Улитка. О, там Мандрагора, походу, висит. Наверное, Мандрагору надо взять. Мы Гарри Поттера пересмотрели. Вон, видите, что-то похоже на Мандрагору. Опа! Это внучок, сука. Может мандрагору можно взять и оглушить? Их? Не, уже все. Какая мерзость! Куриная лапка. Взять. Зачем выбрасывать? это вниз давай еще выше а нет смотри видишь у него пульти открываются слишком низко низко. Сейчас по максимуму поднимем. Давай попробуем спускать. Почему он закрывается? Нет, не пойдет. Это нельзя ему дать. что за... Лианы заблокировали вход Ладно Опа Получилось Подойти и покормить Отлично. Интересный у них лифт. А он со мной поедет? О -о -о. Глава третья. Как-то быстро главы переключаются. Ну ладно. А это уже видимо преисподняя. Мальчик. Ай, новенькая. Поиграю. Во что? В забавную игру. А если победишь, то сможешь вернуться домой. А то есть там не... он не разговаривал, а здесь разговаривает. Знакомься. Это Грегор. Он проиграл. Хотя лично мне он не нравился с самого начала. Может быть, причина в этом? А ты вообще кто такой? Имени у меня нет. Я млох. Как и все мои братья. Просто лох, блядь, без И M. много у вас таких? Много. Но играть люблю только я. А у этой твоей игры правила-то есть? Правила простые. Поступай так, как считаешь нужным. А судьи кто? Уж точно не я. Не бойся, разберешься по ходу. <с> Выборы у тебя все равно. Нет. то есть от наших Мрочновато. действий будет зависеть Какие развитие сюжета и неприветливые да и ты ингрид не ангел иначе бы сюда не попала что уже хочешь домой Давай ответим вежливо очень хочу прошу помогите видишь водопад за ним портал обратно в ваш мирок заходи в любое время и все Прости, некуда Попробуй Мне кажется, он нас просто наебывает Зачем он живет свою ногу? Давай не пойдем Нет, ну куда? Я не хотел Ой. Хорошо пошарила Немало, видимо, в тебе жалчи. Ага, то есть пока я злой Водопад тебя пометил 5-5 Что это за цифры? Слева твои грехи А справа добрые дела И что мне с этим делать? Да просто будь собой Я определяю то, кем я буду Вот это мне нравится 5-5 Ну, надеюсь, не будет, как в прошлой части, что я случайно принцессу там убила или еще что-нибудь. А там много детишек. Так, первая смерть пошла. Я так понимаю, все дело в домино, правильно? Три Четыре Три Четыре О, пять Шесть Пять Бля Три надо было назад прыгать, на шестерку. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, тут понимаешь, тут типа ты считаешь, но тут ты не знаешь, какую именно тебе сторону прыгать. Тут все методом проб и ошибок делается. Три. Четыре. Назад на три. Назад на четыре. А, теперь смотри, здесь пять. Сюда на шесть. Нет? Меньше А что меньше было написано на доске? <дствую> Три Четыре Три Четыре Пять Давай сюда Шесть Пять Блин, пошли два Меньше Один Да нет Они же сказали, типа, прыгать, если надо, то меньше он даже на этом На доске написано Меньше должно быть, правильно? Три а, если отпрыгивать, то назад Все, я понял, кажется 5 Если отпрыгиваешь, то у на... Блин, не туда 6 же больше, чем 5 Получено достижение время купаний 6 же больше, чем 5 Это если бы были четверки, надо было бы прыгать назад Я понял Все, я понял, я понял, я понял Если больше, прыгаешь вперед Если меньше, прыгаешь назад Назад, вперед, 5 больше, прыгаем вперед, 6 больше, прыгаем вперед, 6, 5 назад, 3, Два. 2 меньше назад. Один назад, Два. вперед, 3, вперед. После 3 идет 4. издевательство надо мной если честно я думал 3 4 5 но мы не перепрыгиваем там никаким образом правильно ну пошли еще раз 3 я запомнил все 3 3 4 5 6 5 2 один, два, три, пять, шесть. Ура! Получен достижение ловкость. Да, сколько... Да нет, в смысле! Я остал в какую-то попку, и она меня съела. Глава четвертая брюха. А, так у них тут даже механизмы какие-то есть. У него рот зашит. А где я? Вот это они в шоке сейчас. Так, что там? Бери чеснок с собой. Так, проходов очень много. Ну давай сначала в этот. Это по-моему вниз. Нет, ну Значит, соседний будет вниз. Этот шов держится на соплях. Мне, скорее всего, нужно будет его затянуть. Кажется, здесь не хватает центральной. Центральной шестеренки. Как мне забрать кость? Давай медленно и осторожно вытащим. Как у меня дела с руками? 5-6. Хороших дел у меня пока больше, чем грехов. Так, подвал. Это что, печень или... А, я не могу пройти. А что если я, смотри, сейчас кость поставлю вот в эту вот емкость? Нет? Нет, не поставлю. Может здесь? Так, тоже нет. Начнем вниз. Дурно пахнущий чеснок О, смотри-ка Я смог вниз спуститься Это чья-то печень Так, хорошо Пойдем сюда Твою маковку А чтобы дальше пройти, нам нужно еще чеснок. Давай попробуем сейчас выковырять это дело. А как подняться назад теперь? Рычаг-то я взял. Если я загляну просто в инвентарь Или нельзя А здесь нельзя в инвентарь заглянуть Ой А как мне теперь Сма... а, -а, а, Нет стой девочка Ингрид куда ты пошла Смотри Видишь ли она висит что-то поднял, да? Да, вон поднял плямбулу. Смотри, теперь я могу здесь ходить. Ой, ой, ой, -ой, -ой больно! Нет, это... Кислотный дождь. Кислотный дождь, дождь из мужиков. Так, берем еще Фу. чеснок. Теперь у меня есть рычаг. Рычаг могу использовать здесь. Но у меня еще нет шестеренки. Да. Теперь надо как-то достать шестеренку. Но ну, мне нужно теперь чеснок носить этим ребятулькам. Кого они, интересно, кормят? Внутри кого они находится. Так, ладно, пойдем кормить чесноком двух еще пиздюков. Я думаю, мы пройдем и что-то еще заберем с той стороны. Но ну, выглядит так, как будто мы у кого-то в желудке. Получено достижение, обмен любезностями. Может мне мясо надо украсть? Это было бы логично. Ну а как еще? Давай-ка назад. Да не, не туда. Ну Ингрид, конечно, такая мерзкая подруга. Я ничего не могу сделать. отсюда. а мне надо как-то забрать. Лифт мешает спрыгнуть. Нет, лифт не мешает. теперь нету. И если тот шов еле держится, <свес> могу пройти. Дружище, что ты здесь делаешь? Восхитительно установлен исключительно ради непрерывного цикла кормежки. Ага. Получилось что-то? Дождь перестал капать. Мужицкий дождь. Не страдайте. Но ну, Ингрид вредная. Капец вредная. Так, теперь мы забираем тут кусок шестеренки. И нам надо забрать еще один кусок. что вырезать можно, можно. Ой, прости, пожалуйста, дружочек. Какая... Ну что, что мерзость, возьми. Выглядит Ты... отвратительно, Ну кто его знает, может и пригодится. Все пригодится, обязательно, это же квест. Не пригодится, съедим, это ж печень. Так, нам на второй этаж шестеренка у нас есть. что сломанная шестеренка подойдет кажется здесь них не... а как объединить кажется здесь не думаю что сломанная шестеренка подойдет как инвентарь открыть Сменить персонажа? А, -а, -а. а как мне починить шестеренку? Может здесь заменить что-то? Почему он в моей кости забрал? А если я к нему их закину, он поремонтирует них. Смотри, можно в печи попробовать. Ну, на огне, правильно? Они же раскаляются. В теории. А, нет. Что за дикой? Ну вот, огонь же. Скорее всего, ее нужно разогреть. Ну на тебе кусок Поешь Это что я взял Ага, я взял нож в руки и убрал его Ой, ой, ой. Понял вас Ветхий полый рок. Понял Здесь чеснок тоже не пьет ну, Но вон там вон, есть слизь, которая мне нужна А чем этого покормить? Может я могу кусок еще отрезать? Не, вряд ли кусок мяса буду достать где-нибудь нет не ничего Да бля где мясо взять еще или что мне нужно? Мне это не подходит. Так они его хотя бы жареным мясом кормят, понимаешь? Не какой-то херней. Так, тут тоже ничего. Что мне с этим рогом делать? -то? И с этим товарищами я еще не могу сделать Очень странно Я понимаю, что нужен кусок мяса Но, блядь, где его как его достать? Понимаю, что фу Нельзя украсть Нет, никакой реакции вообще. Значит, вниз идем. половый полурок. А если бы я сейчас в лифт положил его? Нет, не пойдет так? А если и модом? А, да-да-да, я забыл. Вон там слизь, благодаря которой я могу склеить себе шестеренку. Короче, я взял просто в рок набрал кислоты. Ну, в верхний рок я набрал кислоты, и все ок. Ну, как так это работает? Давай ему дадим попить. Минус третий. О, это то, что нужно. А вот и шестереночка. Наконец-то. Ну, один жив точно остался. Я ему мяско дал. Ну, не мяско, а печень. Не знаю, насколько эта печень хороша. Надеюсь, с ним еще не случилось. Охуй. Давай. Все, шестереночка есть. Шестереночка есть. А, типа, вместо мяса тыква приехала. Жареная тыква тоже неплохо, по факту. Я вот не знаю, обязательно нам вот это все показывать. Не ладно, интересно ведь посмотреть. Давай, Ингрид, пора становиться хорошей. А тебе переходить на овощи. Что это такое? Что это было? Так, здесь ничего не произошло. А что случилось сейчас выберусь отсюда Раск... так но ну он получал он постоянно будет есть клик теперь Я Правильно? Что, может мне еще набрать? И в чесночок добавить. Нет? Ну, смотри. Я в чеснок пока вообще не могу трогать. А, потому что он у меня есть. Ну и что? Может на самом деле все очень просто. И нужно было лишь переключиться. Переключиться с мяса на... Полученное достижение кушать подано. Еще? Давай пробуем сейчас ему мясо дать. Как он себя будет чувствовать. Смотри, сейчас ему мясо поехало. Как он себя сейчас будет чувствовать А, сейчас хорошо он себя чувствует Бля, вот это я понимаю Локация загадок Ни хера не Ну, может, я могу где-то какой-то кусочек чего-то взять. Например, здесь. О! А, я просто получил секретное достижение. Глава 5 мост. Бля, я вылез только что через очко. Не плачь, Ингрид. Ингрид! Ты чего это решила не дожидаться ужина? Такой нахер ужин! Я теперь неделю на мясо смотреть не смогу. Что такая неделя поста по сравнению с вечностью в аду? Хм. Моих братьев работяг. Видела? Да, видела. Видел. Ага. А почему у них зашиты рты? Они болтали слишком много, как ты? А ты мне нравишься. Остроумная, может быть, и выберешься? Еще как? Отвечаем вежливо. Спасибо! Надеюсь, выберусь. Мой тебе совет: Не попадайся никому здесь. Тетушки Зубная боль! В особенности тетушки Зубная боль. Как... Здесь течет своя так зубная тея. или скорее смерть. А местным вы только мешаете. Путаетесь под ногами, докучаете расспросами. Вот Модест с детьми никогда не церемонился. Видит ребенка, сразу обращает в камень и ставит во дворе в декоративных целях. Знаешь, многие сейчас стали следовать его примеру. Опять он многие жует, своей и... дебил. Ладно. Ладно. он за мной идет? Эй, Решил разбудить филина? Кого? Я просто иду. Надо, ну да. Ну да. Другая дорога, это все равно. Бля, филины, нет, только, вот ни, только а не, ты только не эти филины. Да, может, я помочь хотел. Если хотел, то говори по делу или молчи. Имей имею в виду, филины любят детей, но по-своему. Повесит момент снов, и ребенок гибнет в кошмарах. Это что, тоже часть твоей дурацкой игры? Не обижай, Млохов. И они будут к тебе добры. В этой, как ты выражаешься дурацкой игре, можно смыть с себя грехи, но немногим это удается. Но мы грехи еще у нас не получилось смыть. Мамочка! себя ужасно и не ценила твою заботу вот это а -а -а! хорошо а -а -а! уже пошли это хорошо но слова еще нужно подкрепить и делом не реви может еще вернешься одному мальчику я слышал удалось сбежать да мальчику Ай -ай -ай. из второй части 12 добрых дел и 6 грехов Или не пускают чужаков. Их древо неприступная крепость. Хотя знаешь, кому придет в голову соваться к этим безумцам? Здесь тупик. Это хм. верно. И что делать теперь? Так у меня ничего нету. Что мне в каких-нибудь перьях поковыряться или что? Вы прикалываетесь, а что делать тогда? Ага, я так и думал. Почему-то я так и думал, что надо перья собирать. Мы так уже собирали как-то раз грибочки. Млух, в шоке просто! древо Но мы знаем про этих филинов. Мы от них уже проволи убегать. Ингрид, ну ты, конечно... Там ничего нет. Я предлагаю сделать перерывчик, правильно? Шестая глава.